Всем ку, всем хай, с вами снова я, Данеха. Сегодня у нас будет видео, где я вам покажу, как вы можете на последней версии Майнкрафта 1.19 при помощи различных нововведений добыть себе алмазную броню буквально из блока земли. Это не кликбейт, не обман, вы реально получите себе алмазную броню из блока земли при помощи некоторых махинаций. Давайте не будем затягивать и придем к нашему видеоролику. А начнем мы с жителя. Нам понадобится бронник, а для него нам понадобится кровать и плавильная печь. Когда наш житель принимает профессию, мы должны его, получается, расторговать, чтобы у него открылись нужные нам торги. Вы берете э, и продаете ему то, что он хочет, или покупаете то, что он может вам продать. Ну, короче, ваша суть это прокачать э, этого жителя на максималочку. После до этого вы окружаете его различными блоками, чтобы его там не убили зомби и всякое такое. Ну и чтобы он просто не сбежал. Вот. Ну и неважно, какими блоками окружать, главное, чтобы он, опять же, не потерялся у нас. После этого нам понадобится житель каменщик, для него нам нужен будет блок камнерез. Когда вы откроете торги с ним, то вам уже сможет попасться э, комок глины. Это именно то, что нам нужно. Мы будем продавать комки глины за изумруды. Однако откуда э, вы получите собственно глину, вы узнаете чуть позже. Затем мы находим зомби, притаскиваем их к жителям и ждем, пока зомби заразят жителей. После этого мы вылечим жителей в обычное состояние и Благодаря этому мы сможем снизить себе цены на торги. То есть мы сможем за меньшее количество глины получать изумруды и за меньшее количество изумрудов покупать себе броню. Ну а кто не в курсе как лечить зомби-жителя, вам надо кинуть в него взрывное зелье слабости, а затем дать ему золотое яблоко. И тогда через некоторое время зомби-житель станет обычным питьем. Если вы смогли найти биом мангрых боот, тогда для вас пропустится один из этапов нашей махинации. Вы просто приходите в этот биом и добываете при помощи лопаты грязь. Если же у вас нет биома мангрых бот, то тогда вам придется построить вот такую небольшую конструкцию, где вы берете раздатчики, в них пихаете бутылочки воды и ставите э, блоки грязи, а под ними вы ставите капельники. После этого вы подсоединяете раздатчики к редстоуну, то есть можете рычаг или кнопку поставить и провести редстоун. И э, вам будет достаточно просто нажать на эту кнопку или рычаг, и тогда ваша земля превратится в грязь. Если же вам лень добавить раздатчики, то вы сможете просто брать бутылочки воды и тыкать ими по блокам земли, и тогда они превратятся в грязь. После того, как у нас будет грязь, а под ней капельники, то мы сможем превратить эту грязь в глину. Для этого нам придется просто ждать. Но ждать, конечно, нам придется достаточно много. Я не знаю, сколько именно, но... Знаете, что? Вам придется запастись немного терпения. Так что, если вы не готовы постоянно ждать, можете построить огромную такую формилку э, глины. И, просто, э, и вам придется ждать меньше. К этому времени один из жителей у нас уже вылечился, и как вы можете видеть, вместо того, чтобы продавать ему 10 глины за один изумруд, мы можем продать всего лишь 4 глины, то есть один блок глины за один изумруд. Теперь перейдем к нашему броннику. У него теперь алмазная броня продается всего лишь за один изумруд. То есть вы можете собрать себе алмазный сет за всего лишь 4 изумруда или же 4 блока глины. Итак, вот и прошло достаточное время, чтобы у нас получились из блоков грязи, блоки глины. Мы их ломаем, у нас, правда, подают капельники, но можете по блокам глины поставить э, блоки капельников, тогда у нас они падать не будут. Мы подходим к жителю-каменщику, продаем ему нашу глину, и получаем 4 изумруда, затем мы подходим к броннику. И у нее покупаем штаны и поножи. Чуть позже он еще сильнее прокачается, и мы сможем у него купить оставшуюся броню. Вот, как вы видите, мы можем у него купить шлем и нагрудник. Правда, у нас нагрудник за 6 изумрудов, но если мы его еще, допустим, один раз вылечим, он нам будет продавать вот за один изумруд. Вот и все. Теперь у нас есть алмазная броня. Если вы хотите еще получить инструменты, то тогда вы делаете то же самое, но с инструментальщиком. Достаточно маленькое, но полезное. Я надеюсь, будет видео. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.